Доброго времени суток, уважаемые подписчики гости канала. Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это видео открывает серию видеороликов, посвященных программе ОК Сендер. Выскажу лично свое мнение. Я считаю, что ОК Сендер является одним из лучших инструментов для продвижения вашего личного профиля в социальной сети Одноклассник. А если в качестве критерия оценки использовать функционал и стоимость ОК Сендер однозначно лучшее решение. На данный момент программа выполняет всю пользовательскую активность в социальной сети Одноклассники. Естественно, делается это все на полном автомате. Вы получаете такого классного помощника себе. Программа регулярно обновляется. Появляются новые функции, появляются новые инструменты для защиты вашего аккаунта от бана, когда вы пользуетесь ОК -сендером. Считаю одним из достоинств программы – качественная техподдержка, Поддержка. Я на своем канале записывал уже ролики о программе ОК но перестал это делать по нескольким причинам. Причина первая. Программа очень понятная. Если вы разобрались с выполнением хотя бы одного действия в ук Центр, все остальные действия вы будете делать абсолютно по аналогии. У программы есть хороший чат поддержки. Причем чат живой, народ общается, пишет, задает какие-то вопросы и помогает другим пользователям этой программы. То есть, если какие-то затруднения вам однозначно помогут. Но самое важное, с моей точки зрения самое главное, автор разработчиков Работчик программы Дмитрий на своем канале, вот я сейчас на нем как раз и нахожусь, выложил о Касандер порядка вот, 56 уже роликов. Причем каждый ролик по длительности очень небольшой, описывает какое-то конкретное действие, выполняемое программой. Поэтому я считал, что, ну, нет смысла записывать эти ролики. чем я их записывал, как бы ну, непонятно для кого. Почему сейчас я пишу ролик? Мне заплатили. Нет, все значительно проще и более тривиально. Я сейчас на свои офисные компьютеры для своих администраторов установил Ока «Сендер» и установил еще одну программу Дмитрия, это программа QuickSender для социальной сети ВКонтакте, установил у вот таких два помощника и Ролики, которые я записываю, это видеоинструкции, в первую очередь для моих администраторов. Поэтому ролики будут информативно-избыточные. Я их буду записывать для людей, которые никогда не пользовались подобным софтом. Прошу понять и простить. Ссылки на все ресурсы, на которые я буду ссылаться в ролике, вы найдете в описании этого видео. В этом ролике я расскажу о главном окне программы о том, в какой последовательности нужно выполнять действия в программе, и подробно расскажу о настройках программы. Это видео я назвал «Окосендер. Начало». Будут возникать вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях ролик. После установки программы на рабочем столе, а у нас для этого есть еще отдельная папочка, которая называется «Программа», появляется ярлык программы «Око Сендер. Выполняем по ярлыку правый щелчок мышкой и выбираем действие запустить от имени администратора появляется информационное окошко где вы найдете ссылки как раз вот на видео уроке вы можете его отключить отметив чекбокс больше не показывать нажатием на кнопочку закрыть кошка закрывается в окне авторизации необходимо ввести данные по вашему логину в социальной сети Одноклассники. Логин и пароль. Прокси использовать не будем, чтобы не травмировать Одноклассники, создать видимость, что мы работаем в нормальном для нас режиме. То есть заходим в Вокосендер, в свой аккаунт с того же самого адреса, которым мы пользуемся в браузере. Щелкаю на кнопочку «Войти», и через несколько секунд, если ваш аккаунт не заблокирован, если вы правильно ввели его данные, появляется окно программы Око Сендер. В левом верхнем уголочке аватарка и имя вашего аккаунта. Что из себя представляет главное окно программы Око Сендер? Слева в вертикальный столбец собраны основные действия, глобальные действия, которые выполняет программа Око Сендер. На момент записи программа умеет выполнять действия. Парсер, это сбор. Собираем людей, собираем группы, то есть сформируем целевую аудиторию. Не зря это действие стоит самым первым, потому что именно с него начинается любое продвижение, начинаются любые рекламные кампании. Следующее действие – это рассылка, но ну, наиболее востребованное, наверное, действие для многих. Далее – инвайтер, это для тех, кто продвигает свои аккаунты, набирается друзей, раскручивает группы. Гулялка – программа начинает именно гулять, проходить по тем профилям, которые вы подобрали с помощью Парсера. Абсолютно новое действие, появившееся прям вот недавно, это менеджер. Заключительное действие – это чекер. Чекер аккаунтов в социальной сети «Одноклассники» для того, чтобы проверить, что из них живо, что из них уже умерло. В верхней строчке, где прописано имя вашего аккаунта, есть еще три функциональных кнопки. Я сегодня расскажу именно о кнопке настройки. Какие шаги необходимо сделать для того, чтобы выполнить ну, практически любое действие в программе OkaSender? Я покажу это на примере парсера. Вот парсер меня очень порадовал в обновленной версии Ocasender Сейчас можно собирать ну, практически все. Все. Шаг номер один. Выбираем из левого вертикального столбца нужное действие. Выполняем однократный щелчок. Я выбираю парсер. Открывается окошечко этого действия. Далее уточняем, что мы хотим конкретно сделать. В моем случае, что я хочу конкретно собрать. Уточнение производится выбором нужный вам вклад. Сейчас можно собирать группы, можно собирать пользователей, собирать пользователей из групп и так далее. То есть количество вариантов сбора ну, фантастическое. Можно собирать видео, друзей, собирать комментарии и так далее. Вот обратите внимание какое количество Сейчас возможностей у парсера в обновленной версии очень порадовало, что даже можно парсить гостей. Я выбираю «Парсер групп». И шаг номер три – это «Настройка». Настройка производится в правой нижней части окна. Вы устанавливаете необходимые параметры для выполнения этого действия. В зависимости от того, что вы выбрали, параметры, как вы понимаете, будут разными. Каждая вкладочка несет какую-то конкретную информацию, либо выдает результаты выполнения действия, как вкладочка, например, «Результаты». По окончании настройки действия, шаг номер 4, жмем на кнопочку «Начать» и выбранное действие, начинает исполняться. Еще раз повторюсь, на канале Дмитрия описаны все действия, которые может делать программа в плейлисте, посвященной программе ОК Я запишу ролики о тех действиях, которыми мы будем пользоваться в первую очередь, для того, чтобы избавиться от рутины в одноклассниках. Но прежде чем запускать какое-то действие, необходимо войти в настройки программы. Я нажимаю настройки и попадаю в окно настроек программы что можно и нужно настроить пункт 1 настройка программы желательно в поле ключ антикапчи разместить ключ от сервиса антикапча. Для чего это? Для того, чтобы программа работала в полностью автоматическом режиме. Если ваши действия покажутся одноклассникам подозрительными, одноклассники попросят подтвердить или разгадать капчу. Если в настройках Ecosender вы прописали ключ из сервиса антикапчи, разгадывание капчи будет идти автоматически. Для этого отмечаем чекбокс использовать анти и вводим ключ программа покажет какое количество денег на балансе для данного ключа он должен быть естественно положительным иначе разгадывание не будет происходить раздел настроек связанные с рассылками если вы хотите убивать свои аккаунты Ставьте рассылать без остановки. Очень полезное действие это модификация ссылок при рассылке. В видео о рассылках я отдельно остановлюсь вот на этом полезном действии. Очень важно прописать задержки. Так как наш рабочий день длительный, то нам спешить некуда. Поэтому вот эти вот минимальные задержки, которые сейчас стоят по умолчанию, естественно, их нужно менять. Минимально мы делаем 30 а можно и больше. Максимум, в принципе, можно ставить даже минута и более, можно даже несколько минут. Особенно, если аккаунт, который мы используем в программе Ocosender, молодой. Изменять значение можно, используя клавиатуру, просто обычным редактированием. Можно щелкать мышкой и выбирать нужное нам значение. Важная настройка – это использование юзер-агента. Что такое юзер-агент? Это идентификатор браузера. Опять же, для того, чтобы не травмировать одноклассников, чтобы они понимали, что вы заходите с одного и того же адреса, которым вы постоянно пользуетесь, мы не использовали для этого прокси. И для того, чтобы сымитировать, что вы заходите с того же самого браузера, которым вы пользуетесь, мы отмечаем галочкой «Использовать свой юзер-агент». И вот в эту строчечку вставляем юзер-агент нашего браузера. Браузера. Как узнать юзер-агент. Запускаем браузер, которым мы пользуемся для входа в Одноклассники. Переходим на любимый Яндекс и в строке поиска пишем, как узнать или как определить юзер-агент браузера. Открывается колоссальное количество сервисов, которые позволяют вам узнать ваш юзер-агент. Можете открывать любой. А юзер-агент это текстовая строка. Вот она. Ее нужно просто выделить скопировать и ставить в настройки OkaSender. Не забываем после изменения настроек нажимать на кнопочку сохранить. Следующий пункт в настройках это дополнительные настройки. Эти настройки позволяют вам включить звуковые приветствия, ну, например, для того чтобы информировать вас звуком по событиям, которые происходят в программе. Но звука в офисе у нас и так хватает. Поэтому настройка это по вашему желанию. Очень важный момент в настройках – это лимиты. Благодаря этим настройкам вы можете уберечь свой аккаунт от выполнения чрезмерного количества действий. Конечно, все эти циферки, они очень относительные. Все эти значения зависят от срока жизни вашего аккаунта, от трастовости вашего аккаунта, от том, как часто и что вы делаете со своего аккаунта. Дело в том, что у одноклассников эвристические алгоритмы определения, кто робот, кто нормальный пользователь. Поэтому здесь вы можете просто сами себя уберечь от выполнение ненужного количества действий просто прописав вот эти вот ограничения найти точные значения и быть уверенным в том что вот я поставил эту цифру, и теперь мой аккаунт никогда не забанят нет этого быть не будет на это особо не рассчитываю. очень важный момент это blacklist обязательно включаем автоматически пополнять blacklist обязательно включаем использовать blacklist что такое blacklist? Вот За что банят чаще всего социальные сети? Ну, Во-первых, роботы социальной сети банят вас за ненужную, непонятную, чрезмерную активность. Это делается уже как бы на автомате. Но бан очень часто прилетает после того, когда на вас начинают жаловаться другие пользователи социальной сети. И в первую очередь жалоба приходят от того, когда вы многократно одному и тому же человеку, например, шлете одно и то же сообщение, либо приглашение либо в одну и ту же группу начинаете фигачить одно и то же. Администрация этого не любит, и на вас начинают жаловаться. Вот благодаря Blacklist вы не можете отправить одному и тому же пользователю, например, два раза сообщение. Потому что как только вы отправили сообщение какому-то пользователю, ссылка на его профиль появляется в Blacklist. -е. Программа будет проверять этот Blacklist, и если в нем находится пользователь, которому вы еще раз пытаетесь, что-то отправить, повторно отправляться сообщения ему не будет. Довольно часто вы собираете базы, используя парсеры, и в них попадаются одни и те же люди, если вы используете одни и те же критерии поиска. Вот И благодаря Blacklist вы можете быть спокойны, уверены, что вы не будете людям досаждать своей назойливостью. Blacklist легко очищается, нажимая на кнопочку «Очистить». Опять же не забываем нажимать на кнопочку «Сохранить настройки». Последнее действие, которое мы не будем настраивать, это «Автоответчик». Объясняется все достаточно легко и просто. Сейчас наши аккаунты интегрированы с агентом Mail.ru. Как только нам кто-то что-то пишет, мы это видим, можем отвечать через агент. Но так как сейчас мы активно внедряем Битрикс. все наши аккаунты будут подключены к Bittrex через открытые линии. И если кто-то что-то нам напишет, даже если у нас закрыт браузер, мы это сообщение увидим в чате Bittrex. Это, конечно, очень удобно, и, конечно на, конечно, на сообщения пользователя нужно отвечать в первую очередь руками. Автоответчик – это возможность сразу хоть что-то человеку ответить, потому что наиболее напрягает это то, что вы кому-то написали, а вас просто-напросто игнорят. Это тоже обижает многих пользователей социальной сети. Если у вас нет возможности отвечать руками, как у моих администраторов, то автоответчик вам поможет. Естественно, программа «Окосендер» должна работать. Вот, в принципе, все основные настройки программы. При первом запуске их необходимо настроить, но так как нашими компьютерами пользуются минимум два человека, перед запуском какого-то действия, пожалуйста, войдите в настройки и проверьте, соответствуют ли они тем настройкам, которые делали вы. Итак, друзья, на этом первое вводное видео о программе «Окосендер» я заканчиваю. Еще раз повторюсь, что все ссылки на сайт программы, на канал Дмитрия вы найдете в описании этого видео. Программа реально недорогая. Программа стоит меньше 1000 рублей. Вот. Если вы свяжетесь с Дмитрием, с автором-разработчиком и сделаете ссылочку на меня, то вы ее можете купить за 500 рублей. Опять же, чтобы было всем, всем понятно, почему такие цены. У программы есть партнерская программа. Но ну, кто знает, кто занимался партнерками, вы понимаете. То есть, то есть находите клиентов на эту программу, вам автор-разработчик выплачивает часть партнерских отчислений. Я свои партнерские отчисления отдаю вам. Поэтому для вас просто программа получается дешевле. У меня другие источники заработка. Просто очень хочется помочь чем могу Дмитрию, потому что софт реально классный, реально интересный и главное софт развивающийся. И вы покупаете лицензию, оплатив один раз, получаете все обновления бесплатно и поддержку также абсолютно бесплатно. Большое всем спасибо, с вами был Игорь Черноусов.